Всем привет! Вы на канале NB Фитнес и с вами я, Бог Наталья. Сегодня предлагаю заняться стретчингом. Итак, начнем. Ставим ноги на ширине плеч. Делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся вверх. И на выдох расслабились. Снова глубокий вдох, потянулись головой вверх. На выдох расслабились. И еще раз вдох, вытягиваемся вверх. И на выдох расслабились, добавляем руки, делаем глубокий вдох, вытягиваемся головой руками. На выдох расслабились, снова глубокий вдох, потянулись как можно больше. На выдох расслабились и еще раз вдох оставляем руки вверху, вытягиваемся одной, вытягиваемся второй, еще одна, вторая. Делаем вдох, вытягиваемся и на выдох, втягивая живот, прокручиваем корпус, опускаем руки. Снова вдох и в другую сторону разворот, выдох. Снова вдох, живот втягиваем в себя, выдох, снова вдох, разворот, выдох. И еще вдох. Головой тянемся до потолка. Выдох. И еще раз. Вдох. Разворот. Выдох. Хорошо. Вытягиваемся. На выдох разводим руки в стороны. Удерживая таз на месте, тянемся в одну сторону. В другую. Живот втягиваем. Хорошо. Остаемся на месте. Через верх. Наклон к одной руке. Через верх наклон, к другой, вытягиваясь через верх, наклон в одну сторону, подъем, через верх в другую, подъем, еще наклон, подъем и снова наклон, подъем за последним разом, остаемся удерживаем положение, раз, держим два, держим три, четыре и тянемся руками, четыре, живот тягиваем, три, два, один рука через верх и то же самое в другую сторону наклон стоим раз стоим два три четыре и тянемся руками четыре три два один возвращаем обратно опускаем руки и плечи по кругу назад хорошо выводим руки вперед делаем наклон из наклона делаем присед снова наклон и встали. Снова наклон. Сделали присед. Наклон. И встали. Еще наклон. Присед. Наклон. Встали. Снова наклон. Присед. Наклон. Остаемся в этом положении. Хорошо. Разводим руки в стороны. Вперед. В стороны. Вперед. В стороны. Вперед. Снова в стороны. Вперед за последним разом оставили, потянулись в одну сторону, в другую и еще в одну сторону. В другую. Хорошо. Опускаем руки перед собой на пол. Удерживая это положение, поднимаем правую руку, проворачиваем вверх, корпус четко в сторону и опускаем на пол. То же самое с другой. Вверх. И опускаем на пол. Меняем каждый раз руки. Возвращаем. И снова разворот в сторону. Возвращаем за последним разом. Остаемся в этом положении. Раз. Живот втягиваем. Два. Руку и плечо отталкиваем назад. Три. Четыре. Еще больше отталкиваем. Четыре. Три. Два. Один. Опускаем. И то же самое делаем со второй. Выводим руку, стоим. Раз. Стоим. Два. Три. Четыре еще отталкиваем. Четыре. Три. Два. Один. Опускаем. Складываем руки локтями и тянемся к полу. Раз. Два. Ноги чуть шире. Три. Четыре. Поглубже. Четыре. Три. Два. Один. К правой ноге. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три два, То же самое к левой пружине. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. И по центру вниз. Вниз. Поглубже. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Ставим руки в упор. Ноги чуть шире. Опускаемся. На правую. Подъем. На левую. Подъем. Еще на правую. Подъем на левую, подъем, остаемся на правой ноге и удерживаем. Пружиним, раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один, и снова удерживаем. Головой тянемся вперед, копчиком назад, дышим, держим. Хорошо, разворачиваемся, поднимаем руки в потолок, таз опускаем как можно ниже, живот втягиваем в себя и удерживаем положение. Хорошо, опускаем руки, сгибаем колено, отводим ногу в сторону, правая рука стоит возле правой стопы, разворачиваем себя влево, руку четко в потолок, живот втягиваем в себя, колено правой ноги, плечо отталкиваем назад и стоим. опускаем руку выравниваем ноги стопа правой на себя прижимаемся к ноге и стоим округленной спиной приподнимаемся и на выдох еще плотнее прижимаемся Выравниваем спину, головой тянемся вперед и стоим. Хорошо опускаем стопу, приподнимаемся, левую ногу выстраиваем четко, стопу направляя вперед, пятку левой ноги прижали, правую ногу согнули, правая рука в потолок, руки в замок за головой, живот втягиваем, головой отталкиваем локоть назад и удерживаем положение, затем отталкиваем правую ногу еще больше вперед, еще сильнее сгибаем колено, живот втягиваем и еще сильнее отталкиваем голову и правый локоть назад. Хорошо, разрываем руки и разворачиваемся, снова делаем глубокий вдох, вытягиваемся вверх, на выдох, Опускаемся и локтями тянемся вниз поглубже. Еще так же. 4, 3, 2, 1. К левой стопе. раз 2, три 4, 4, три 2, 1. К правой. И снова по центру. Хорошо. Разворачиваем стопы четко вперед. Опускаемся на левую ногу. Опускаемся на правую. Еще на левую. На правую. Остаемся на левой ноге и удерживаем положение. Головой тянемся вперед, копчиком назад. Дышим, держим. И пружина раз. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Оставили в самой нижней точке, снова головой тянемся вперед копчиком назад. Разворот. Опускаем таз как можно глубже. Поднимаем руки в потолок и удерживаем положение живот втягиваем в себя хорошо руки опускаем сгибаем ногу направляем в сторону стопу Левая рука остается на полу, правую четко в потолок. Живот втягиваем в себя. Отталкиваем правую руку как можно больше назад. И отталкиваем колено левой ноги. Живот втягиваем. Стоим. Хорошо. Опускаем руку. Ставим с двух сторон от стопы ладони, выравниваем колено и удерживаем положение округленной спиной приподнимаемся, делаем вдох и на выдох вытягиваясь еще плотнее прижимаемся и удерживаем положение Поставили стопу, приподнимаемся, правую направляем четко вперед, пятка прижата, левая рука в потолок, правой захватываем в замок, живот втянули, и головой отталкиваем локоть назад, дышим, держим. Хорошо, выталкиваем ногу еще больше вперед, сгибаем колено, таз подаем вперед, пятку не отрываем, головой отталкиваем локоть назад. Хорошо, отпускаем. Делаем глубокий вдох, вытягиваемся вверх, вдох. Набираем ноги вместе, делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся вверх. На выдох захватываем себя за заднюю поверхность бедер и с прогибом поясницы, втягивая живот, опускаемся вниз, скользим руками по ногам и пружиним. 4, 3, 2. Один хорошо проходим чуть вперед руками и опускаемся на колени. Правая нога в сторону. Делаем глубокий вдох. Вытягиваясь через верх. Делаем наклон и стоим. Живот втягиваем в себя. И пружина вниз. Снова стоим. Хорошо. Делаем глубокий вдох и раскручиваясь. Вытягиваемся головой, рукой вперед, ногой, назад. И на выдох. Хорошо. Собираем ноги. Руки в упор перед собой. Правую ногу в сторону. На выдох проезжаем в сторону, на вдох возвращаемся обратно, снова в сторону, вернулись обратно, и последний раз на выдох, остаемся внизу и удерживаем положение, дышим, стараемся скользить еще больше ногой в сторону, живот втягиваем в себя. хорошо собираем ногу отдохнули подышали и еще один подход на выдох в сторону на вдох забрали ногу снова в сторону забрали и еще раз в сторону и удерживаем положение дышим держим поглубже опускаем таз, еще немного, хорошо, забираем ноги, опускаемся на колени, правую ногу перед собой, отталкиваем колено в одну сторону себя, в другую, живот втягиваем, удерживаем положение. Стараемся как можно больше с прямой спиной тянуться головой вверх и разворачивать себя в одну сторону. Колено отталкивать в другую. Сидим. Хорошо. Захватываем правую ногу. Стопа на себя, на выдох выравниваем, спина прямая и сидим. Еще плотнее подтягиваем ногу к себе и удерживаем. Хорошо. Согнули ногу назад, положили на пол, сделали глубокий вдох, впереди лежащую ногу чуть больше выталкиваем вперед. И прямой спиной скользим вперед и удерживаем положение. Головой руками тянемся вперед, животом, грудью опускаемся на бедро и удерживаем положение. Спина прямая, головой все время тянемся вперед. Хорошо, округленной спиной приподнимаемся и раскручиваем себя в обратную сторону, живот втягиваем, удерживаем 4, 3, 2, 1, хорошо, опускаемся и все с другой ноги, собираем вместе, левая нога в сторону, делаем глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка и через верх наклон и стоим Пружина вниз. Снова остались в самой нижней точке, стоим. Хорошо. Раскручиваемся, вытягиваемся головой рукой в одну сторону, ногой в другую. И опускаемся хорошо руки в упор перед собой левая нога в сторону спина прямая живот подтянут на выдох проезжаем в сторону возвращаем обратно снова в сторону обратно последний раз в сторону удерживаем положение раз дышим два дышим три четыре удерживаем хорошо возвращаемся обратно отдохнули подышали и еще один подход на выдох вниз вдох вверх еще выдох вниз вдох вверх и за последним разом на выдох остаемся внизу и удерживаем положение Еще стараемся оттолкнуть ногу как можно дальше. Еще дышим, держим. Хорошо. Забираем ногу. Ставим ее перед собой. Отталкиваем колено в одну сторону себя, в другую. Живот втянули. Обязательно головой тянемся до потолка, живот втягиваем в себя, отталкиваем локтем, колено в одну сторону, себя разворачиваем в другую и удерживаем положение. Хорошо, захватываем ногу, стопа на себя, выравниваем и удерживаем. Спина прямая, стопа на себя. Ногу еще плотнее к себе и удерживаем. Хорошо, опускаем ногу впереди лежащую, выталкиваем слегка вперед. Делаем глубокий вдох и на выдох. Ложимся животом, грудью на бедро и удерживаем положение. Выравниваем спину, головой тянемся вперед. Округленной спиной приподнимаемся и раскручиваемся, выталкиваем таз в одну сторону, сами тянемся в другую. 4, 3, 2, 1, опускаемся. И последнее упражнение на сегодня. Разводим ноги в стороны, захватываем себя за стопы, округленной спиной тянемся назад. Затем, натягивая стопы на себя, выравниваем спину. Делаем прогиб. Головой тянемся до потолка. Снова округленной спиной назад. Подкручивая копчик под себя. И снова выравниваем спину. Головой тянемся до потолка. И снова округленной спиной. потянулись назад. Тянем стопы на себя. И еще больше, натягивая стопы на себя, выравниваем спину и удерживаем положение хорошо руки перед собой ноги чуть шире опускаемся чуть глубже удерживаем положение опускаемся еще глубже Снова удерживаем положение. И последний раз еще глубже полностью опускаемся и удерживаем. И выравниваем, головой тянемся вперед, животом грудью, стараемся лечь на пол, и округленной спиной поднимаемся вверх, пошевелили ногами, снова сделали вдох и на выдох, отталкивая стопы, наклон вперед и удерживаем положение Округленной спиной поднимаемся вверх, собираем ноги вместе. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был со мной. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!